Сейчас пошире, привет. Пошире, да? привет. всем привет! Мы сейчас направляемся в город Одессу на соревнования, которые э, называются Одесса Атлетик Челлендж соревнования, которые проходят в первые выходные сентября, на день физкультурника, проводит их сеть фитнес-клубов «Вертикаль», ну, в принципе, они проводят большой такой фитнес-фестиваль, который называется «Бенефит», в этом году, это уже будет четвертый год, ну, и в рамках этого фестиваля наш многолетний партнер и товарищ Саша Ярощук уже вот четвертый год подряд будет проводить, проводить «Одессу Атлетик Челлендж». По комплексам, по комплексам, ну, в принципе, мы все э, постарались расписать заранее, поэтому, я думаю, вопросов нет, будьте внимательны, первому потоку мы детально на месте все объясним. участвовать в организации и, скажем так, разделить чуть-чуть этот большой объем работы, который необходим для проведения класс, классного ивента. Вот. И я думаю, сегодня, если погода не подкачает, мы станем свидетелями действительно крутого и классного события. Сейчас приветственное слово. Главный судья наших соревнований Маскарес Павел, вы все знаете, уезжаете. Всем привет! Рад помогать Саше в этой организации. Каждый год людей становится все больше и больше, что приятно наблюдать. Пока что погода нам благоволит, поэтому пока не жахнут дождь, я предлагаю приступить. Поэтому, честный бой, жесткая борьба мочи, как говорили в простили в Баяр на МТВ. Поехали! Ну, вообще моя задача сегодня здесь следить за тем, чтобы основные судьи вели себя хорошо и выполняли свои функции правильно. Есть с ним какой-то уже опыт в этом деле. Мы кроссфитом занимаемся уже с последних лет. 6-7 и наверное, на самых первых соревнованиях мы уже тогда судействовали в этом году с товарищем ездили в, на региональный в берлин тоже как бы посмотрели как это должно быть и какие-то для себя там моменты почерпнули касаемо судейства касаемо организации будем пытаться это внедрять Таня за линию! Таня за линию! Умничка! А вернись за коврик цепляйся, стакалка, за коврик с Всем привет, молодые люди! Рад вас приветствовать! Спасибо большое за то, что приехали сегодня. Два слова. Классное место, крутая компания, отличное оборудование, отличные комплексы, пусть победит сильнейший. Всем удачи, ребята! Давай, давай! О! 5! О! профессионалы! В день выступает! забросили в машину пару гиль, две штанги выехали и соревнуемся. Ивент uh, uh, uh, каждый год uh, все масштабнее и масштабнее. Uh, планка уже поднята высоко и для того александра, но для того чтобы шагнуть еще выше. Uh, он каждый раз меняет форматы, каждый раз ищет uh, uh, пути uh, пути улучшения качества и материально-технической базы и uh, призовой фонд, ну и в принципе и состава участников. Вот в этом году соревнования будут проходить в нескольких категориях. Это категория военнослужащие, девочки и мужчины, аматоры. Также профессионалы. Александр пригласил 8 команд, достаточно сильных атлетов, которые сегодня будут показывать на что способен человек в плане всестороннего развития развития десяти физических качеств я думаю будет очень интересно Атлетика дала добро на изготовление совершенно новой рамы, совершенно новой конструкции. Мы соревновались на подобном на подобном оборудовании в Италии. Очень понравилось. И для, для Именно для командных соревнований это то, что надо, в принципе. То есть Были переговоры с компанией, мы сбросили эскизы. Компания оценила свои технические возможности. Ну и пошли навстречу изготовили раму, которую мы сейчас приедем на морвокзал посмотреть. Очень, очень красиво, функционально. В общем, классно. Ну, потом, когда мы уже поняли, что с технической точки зрения то у нас поддержка есть, то ивент состоится, то начали думать о том, как сделать это красиво. Ну, во-первых, наш, наш друг Мария Мариарти, Сделала все, чтобы в соцсетях это было красиво оформлено. Человек уже ни один, ни одно событие помогает нам освещать, ни одно продвигать в соцсетях. Во-первых, в соцсетях это было очень красиво, красочно, информативно. Во-вторых, николаевские компании, такие как Мятка, согласились для николаевской команды. В хороших условиях пошить красивую форму, ее вы тоже сегодня увидите. Ну и плюс Кристина, Кристина точно точно также решила, что победители и призеры должны на подиуме выглядеть соответственно и красивая форма, красивые футболки для победителей и призеров. Опять-таки Маша поработала над дизайном, все, все в общем в лучших традициях европейских соревнований. Группа компаний Аграфьюжен конкретно Инагра Алексей Сыпко помогли в финансировании в софинансировании этого всего дела многолетний партнер CrossFit Септем и в принципе шикарная благотворительная организация People's Project в очередной раз в очередной раз помогла Украинскому просвету финансово и предоставила денежный приз. Хочу напомнить о том, что People's Project являлся свой первых курсов подготовки инструкторов для, для, скажем так, для подразделений флота и вооруженных сил Украины. Два курса проведено в тесном сотрудничестве а с People's Project они помогали, за что им большое спасибо очень. Компания Wellmet тоже предоставила призы своей продукции один из лидеров на рынке. Ребята из Одессы тоже кто-то по спортпитанию, в общем будет сегодня будет за что за что побороться будет интересно. Давай. Два. Три. В этот момент будет обратный отчет. Убедитесь, пожалуйста, в том, что вам судья выставил обратный отчет 2000 метров, потому что ну, до секунды, до сотни секунды будет результат. Это первая оценка. 2000 метров на двоих. Сразу за этим вы не 50 -м. По три, по три, три вдоха выдохай на туник. 20 штук на команду. Потом 40 60. Процент мяча через переплати. в рамках фестиваля, то есть фестиваля э, в разных интерпретациях были соревнования. И индивидуалы, аматоры, и индивидуалы-профессионалы в этом году решили собрать команды. И команды не только среди аматоров, профессионалов, но и среди военнослужащих. Шутовая! Шутовая! Шутовая! Шутовая! Шутовая! Шутовая! Шутовая! Шутовая!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 Благодарны Саше за то, что и Файл Иван, за то, что не дали нам возможность приобщиться к празднику в качестве всего организаторов. То помимо того, что сегодня того, что уже было сделано до сегодняшнего числа, до 8 сентября, сегодня группа Судей, группа судей из Септина будет точно так же работать на этих соревнованиях, завтра традиционная уже кроссфит-школа, которая уже на сегодня, насколько я знаю, больше 50 человек уже зарегистрировалась на кроссфит-школу, завтра мы совместно с адеситами Пуцов Сережа приедет тоже, прочитает одну лекцию. Мы проведем такой однодневный интенсив, уверен, что качество Завтра посетят и качество занятий и клиентов вырастет уже уже с понедельника можно будет. 13 команд по два человека сегодня приедут в Одессу и, соответственно, будут бороться за подиум. Очень, конечно, хочется, чтобы в пару, пару призовых мест может быть даже кто-то и выиграл, потому как ребята готовились, планомерная подготовка прошла, была запрограммирована, я думаю, в оптимальных кондициях мы, ну, по крайней мере, тесты показывали в прошлой неделе, что сильно прибавили за полтора месяца, которые были отведены на подготовку, поэтому сегодня посмотрим, кто э -э кто как справится с волнением, потому как CrossFit это только не только под подготовленность во всех физических качествах, это еще и ментальная подготовка, умение справиться с стрессом и умение подстроиться под э -э какое-то влияние окружающей среды, а сегодня может быть все что угодно. Пойдет. соревнования останавливать Никто не будет Будем работать. Агира. Агира. Мы Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. Агира. You're awesome. yeah. Данное мероприятие, всю фитнес-конвенцию организовывают э, сеть э, фитнес-клубов «Вертикаль». Насколько я помню, 4, 4, 4 это в прошлом 5, 5 фитнес-клубов по всей Одессе. Ну, достаточно хорошего такого класса. Крайний э, открылся открылся «Вертикаль Аква», большой клуб с бассейном. И вот эти ребята они уже четвертый год подряд вот здесь, на, на юге Украины, организовывают большую фитнес-конвенцию международную, приглашают людей. И за рубежа и в принципе это ну, такая отличная классная возможность для фитнес тренеров приехать и поднять свой уровень как специалиста поприсутствовать на мастер классах на воркшопах. ну за что им большое спасибо спасибо вертикали за то что делаете бенефит реальная польза Это Я на самом деле отличное, очень много вложено туда сил, здоровья, эмоций. Я считаю. Такие мероприятия надо проводить как можно чаще, для того, чтобы приобщать людей к здоровому образу жизни с хорошими специалистами, с замечательными специалистами в своей отрасли, не только э -э, фитнеса, не только э -э, функционального тренинга, и так далее. То есть надо делать. Да. Будем. Сейчас будем выяснять, что вторая. Я что на вторая. Айси, Огонь. Девчонки! Армонь! Не, спокойно. Не ледить. И первое место занимает девчонки. Далис с и то Дали с Да, с вами. Девчужечки, смотрим в камеру, улыбаемся. Умнички, молодцы. Даша, пакетик, убери пакетик. Убери пакетик назад, да, вот так. вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Вперед, Вот оно. А, это же все. Доберешь на память, на паспорт, пожалуйста. Витя! Вот эту штуку, эти выходы, это просто... Ну, с, видели, да, перешагивались? Я прошлое воскресенье получил задание из центра и делал. Это просто. Ответ ответить челлендж, конечно же, задумал Александр Юрьевич, наш длинный генеральный Наш, э, так сказать, э, мотиватор во всех наших начинаниях и не только. Только благодаря ему, его усилиям, его выдержке. Э, это мероприятие из года в год становится все популярнее и популярнее. Нет, вот здесь, вот между этими. У меня кошка закрывает на завтра. Все, пока, ребят.